Привет, друзья! Сегодня мы перевернем балалайку вверх тормашками, ну, естественно, только мою. А я решил попробовать новый формат видео. И будет у нас сегодня не урок, не разбор, а тренировка. И потренируем мы сегодня коня, обкатаем, так сказать. Нотки коня вы можете скачать по ссылке в описании. Естественно, ссылка на бесплатную папку тоже в описании. И сегодня список у нас тренировочный такой. Обратите внимание, все ноты есть в папке. Камаринская, несложная, а, калинка, яблочко, коробейники, ой, мороз, мороз, на тот большак. Пишите свои комментарии, как вам новый формат видео, все ли удобно, или балалайку все-таки оставить в таком варианте. Друзья мои, напоминаю о том, что прошу помощи с переводами субтитров. Ссылку оставлю в описании. Ну что, давайте тренировать коня. Тренируйтесь почаще, а если нужно поработать на тремоло, переходите по ссылке в описании или в конце видео, оставлю кнопочку на видео по тремоло. Есть у меня урок уже. Свои идеи для следующих тренировок пишите в комментариях или в личку, или на почту, куда удобно. Полный список нот вы найдете на моем сайте на странице сборники. Если вы хотите позаниматься со мной лично, пишите, конечно же, позанимаемся. Если вы хотите купить балалайку, тоже пишите. Сборники ноты, как обычно, в группе. Переходите по ссылкам в описании. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.